всем добрый день сегодня у нас на распаковке устройство предназначенное для пяти дисков так называемый DAS то есть подключение непосредственно к компьютеру либо к другому устройству который может считывать диски так диски у нас идут на три с половиной дюйма интерфейс подключения USB 3.0 у этого типа есть еще и USB Type-C ну и есть вариант еще с RAID массивами но в данном случае это простая конфигурация обозначение DS500U3 то есть на 5 жестких дисков так представляет себя вот такую упаковку то есть основные характеристики вставлены приехала в таком виде из Китая. То есть, ну и достаточно потрепала ее жизнь при переездке из Китайской Российской Федерации. Так внутри упаковки у нас находится само устройство. внутри у нас находится, во-первых, кабель, USB 3.0, дальше сетевой кабель, ну, здесь представлен китайская и японская, американский вариант, Он для европейского, можно приобрести переходник либо у некоторых продавцов. То есть эти сетевые шнуры поставляются в различных вариантах. В том числе и в европейском варианте. Дальше адаптер питания. Так, 110-240 вольт. Так, на 2 ампера. Так, ну и выдает 12 вольт 6,5 амперов, То есть непосредственно на устройство. То есть вилка здесь. С четырьмя контактами. Так, ну и есть еще инструкция по эксплуатации на... На английском китайском языке так ну и информация о производителе так все в этой коробке больше ничего нет так ну и непосредственно само устройство Хорошо, все упаковано. Так, здесь намагниченная крышка. есть магниты непосредственно внутри так ну и также внутри находится отсеки под 5 дисков то есть 1 2 3 4 5 С обратной стороны идет подключение сетевого кабеля, дальше подключение USB 3.0, ну и кнопка включения. У некоторых здесь еще присутствует переключатель RAID массива. Спереди у нас идет индикация. исключение ну и сколько дисков у вас находится внутри то есть может быть от 1 до 5 дисков так ну а с нижней части здесь находится вентилятор благодаря которому осуществляется и охлаждение непосредственно этого устройства Так, ну давайте посмотрим, как подключаются жесткие диски. Открываем крышку. Так, ну и подключается вот следующим образом. Возьмем еще один. Так, на канале есть данные боксы. То есть можно посмотреть. То есть вот они входят в разъем свободно. То есть можно от 1 до 5 устанавливать. Так, ну и сверху все это накрывается крышкой. Так, ну и давайте посмотрим как ведут себя диски непосредственно в этой коробке DAS ORICA для при подключении непосредственно к ноутбуку компьютеру. Так, и я покажу скорость чтения и записи по-быстрому этих дисков в этой коробке. Более подробно скорости можете посмотреть непосредственно на моем канале где было тестирование этих же двух жестких дисков то есть трехлетней давности Toshiba и совсем новый жесткий диск непосредственно Toshiba и так смотрим итак давайте подключим устройство oricon на 5 дисков хранилище ну и проверим работает данное устройство или нет в данном случае сейчас подключено по интерфейсу usb 3.0 то есть как заложено данным устройством ну и установлено два диска так включаем питание Так, вот и у нас определились два диска. То есть один полный диск, второй пустой. Так, ну и вот у нас, что из себя представляет данное устройство, как определяется. То есть постепенно можно загружать новые диски, то есть до пяти штук. Ну и максимальное количество терабайт поддерживаем. То есть один диск до 10 терабайт. Ну и, соответственно, 550 терабайт данное устройство. Ну и давайте еще можно проверить на программке Crystal Disk Info. То есть, как видим, подключается диски то есть сериал от третьей версии по USB 3.0 подключается и работает два этих диска так мы пронаблюдали скорость чтения и скорость записи на новый диск Toshiba P300 на 3 терабайта так ну и видим скорость чтения и записи то есть на данный диск по истечению трех лет эксплуатации. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. До свидания.